Приветствую, с праздником 4 ноября, почти красный день календаря. Друзья, прошу меня понять и простить, я вам не пишу, я очень люблю это делать, но у меня столько ошибок, что никакие сервисы проверки орфографии не помогают. Поэтому легче записать ролик. Так, второе занятие пройдено, истинные продажи. Притворил в жизнь все рекомендации Сергея Грань. Вот сейчас сижу, жду, когда мне начнут писать верни деньги за тренинг, не верну, не однозначно не отдам думаю что никто не напишет потому что тренинги все таки качестве первый раз в интернете продавал сам все время у меня этим занимается мой партнер но он живет в израиле ему проще поймите не скажу что продажи мне понравились но ну, через интернет денег заработали фил сказал что где то порядка 40 тысяч мы заработали вот купил себе машину как и хотел кадиллак эскалейд но самое главное вот купил телевизор для языкового центра полиглот для детей первый раз в жизни не поверите заработанные деньги я потратил на что-то но ну, реально полезное то есть вот детям но я не считаю вот эти вот заработанные деньги даже разумно потраченные моим успехом потому что я всю жизнь работаю в традиционном бизнесе я все время что-то продавал впаривал мне это нравится я считаю История успеха своей, но ну и не только своей, вообще всех нас, кто учится у Сергея Грань, это вот то, что мы говоримся вот в этой вот тусовке. Нас уже больше двух тысяч, и это люди, с которыми приятно общаться и полезно, что самое главное. Я посылал запросов в друзья всем участникам центральной группы, от многих получил подтверждение общался по возможности со всеми с некоторыми вот например с екатериной мы провели совместный вебинар по мобильным приложениям а с сергеем опять же провели совместный вебинар о продвижении вконтакте ну да народу может быть немного было, там сто с чем то человек но мы работали вместе мы работали как граневцы конечно показываю юлю у Юлия я сейчас учусь то есть я сейчас одновременно прохожу два тренинга один у сергея грань другой у Юлии лихачев я понимаю, что без грамотного написания продающих текстов, то есть без грамотного копирайтинга, но мне никак. Ну и всем, кто хочет продвигаться. Поэтому я пошел учиться к Юле. Я очень доволен, мне все очень нравится. Наша история успеха то, что мы вместе, и то, что мы вот общаемся и помогаем друг другу. Пользуясь случаем, тем, кому правда интересна тематика трафика, кто ну, не разбирается, может быть, глубоко в этом вопросе, я приглашаю вас на встречи, которую. Проводится у нас регулярно, по четвергам, вживую. Это мой некоммерческий проект. Это вебинары по четвергам. Проходят они с сайта игр 36 Поэтому приходите. Всем очень рад. Благодарю, что досмотрели до конца. Нажмите, пожалуйста, нравится. Буду вам очень признателен. Граневцы навсегда.